Следующий наш урок – это контроль насыщенности. Это важно при создании градиентов. Для чего это нужно? Для того, чтобы делать мягкие плавные градиенты, переходы от светлого к темному и также контролировать нажим а, от, в зависимости от кожи, которая к вам пришла, потому что если кожа более плотная, то там нужно поднажать. Если кожа более тоненькая, то нужно а, нажим сделать немножко меньше и э, штрих должен э, становиться менее насыщенным начинаем это обычный прямой штрих из первого урока со всеми этими же правилами мы штрихуем его максимально плотно и очень ну, ярко мы прям нажимаем Переходим к более светлым участкам, убираем немножко нажим, делаем его практически прозрачным, и опять переходим нажимом к более плотному штриху, не плотному, а более яркому. То есть мы нажимаем на ручку сильнее. И опять начинаем делать более насыщенным, перестаем нажимать на бумагу. И так далее. Самая распространенная ошибка у наших учеников ⁇ это то, что они созда пытаются создать градиент не нажимом а плотностью то есть плотность у вас должна быть везде одинаковая. это не для того чтобы создать более светлые участки это не значит что нужно начать делать пробелы потому что соответственно если вы начнете делать пробелы конечно появятся просветы эти участки станут светлее но плотность не должна меняться то есть они штихуют прям максимально плотно а потом вот этот же нажим но начинают вот поскакали опять Поскакали опять. Да, конечно, получается тур более светлый, но вы нарушили все правила. Штрихи должны быть одинаковой плотности, как в плотном штрихе более ярком, так же и в светлом штрихе более менее насыщенном. То есть у вас должна быть одинаковая плотность. Пробелы недопустимы. Вторая ошибка это резкий переход. Это если вы начинаете штриховать, допустим, очень ярко, А потом перескакиваете сразу на очень-очень светлый. А потом опять очень ярко. Потом опять очень светло. И получается, что у вас, видите, какие получаются резкие переходы. То есть надо стараться максимально сделать такой легкий градиент от более насыщенного штриха к более светлому. То есть аккуратненько такой получается легкий градиент. Совсем прям невесомому. Где это используется? Это используется, когда, вообще, при люб... создании любого градиента. На нижней линии брови, когда вы делаете более светлую а, с... верх брови, серединку, и более плотный низ, либо хвост а, и излом. А, также мы используем градиент, когда делаем губы, особенно при технике контур с растушевкой. Мы делаем более яркий участок по контуру губ, и более светлый градиент уже в середине. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!